Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В начале 2019 года стало известно, что в Перми произойдет масштабная реформа маршрутной сети. Власти планируют закрыть все троллейбусные маршруты, заменив автобусами. Отмена троллейбусов в мэрии обосновывают ремонтом, низким пассажиропотоком и дорогим техобслуживанием. Кроме того, власти считают, что троллейбус стоит дороже автобуса. Неудивительно, что после прихода буржуазного режима такой экологичный транспорт, как троллейбус, уходит в небытие. Ведь поставить на работу еще один пазик 30-летней давности властям куда выгоднее. Ускорение роста российской экономики до 4-4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережения увеличения производительности. Но ее крайне низкий текущий уровень маскирует огромную скрытую безработицу, указывают эксперты ЦМАКП и Высшей школы экономики. При этом в ЦМАКП почитали, что реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствии адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6-10 миллионов занятых. Эти люди могут пополнить ряды бедных или безработных. Когда у капиталистов встает выбор содержать наемного работника или оптимизировать производство и получить легкую прибыль, то, по мнению капиталиста, такого выбора и вовсе нет. Сотрудники нефтяной компании «Юкатекс Югра» планируют объявить голодовку. Об этом сообщил один из работников предприятия. Цитирую. «Постоянные задержки зарплаты. Недавно урезали оклады. Почти в полтора раза. Спецодежды почти не выдают. Вообще условия нечеловеческие». На промысле приходится снег топить, потому что воду не привозят, или привозят такую, что ее пить невозможно. Конец цитаты. При капитализме каждый частный хозяйчик пытается сэкономить на рабочих, даже в таких производственных сферах, как добыча и вывоз ресурсов. Российский Минкульт предложил организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара. Директор Департамента музеев Министерства Владислав Кононов заявил, цитирую, «Это заложено в нас генетически. Приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда». Конец цитаты. Замечательно, товарищи, в стране уйма нищих, близится рост количества безработных, а наш буржуй, заедая ананасы рябчиками, предлагает сдать последние штаны на ремонт собора во Франции. 21-летний курьер Артык Аразалиев, работавший в популярном сервисе доставки, умер на улице от сердечного приступа. Жуткую историю опубликовал в Твиттере пользователь под ником «Доктор Далек». Позже в комментариях информацию подтвердил официальный аккаунт Яндекс.Еды. По словам пользователя, погибшего буквально загоняли. Ради того, чтобы выполнить норматив и не нарваться на штрафы, он часами без остановки крутил педали велосипеда. Когда смена перевалила за 10 часов, Получилось непоправимое, по предварительным данным, у парня не выдержало сердце. Очередное доказательство того, что за каждую копейку буржуй готов загонять наемного работника натурально до смерти. Ну и как, товарищ, будешь продолжать пахать молча, пока сердце не остановится, или вступишь в борьбу, написав на почту в описании. С вами был Иван, новостной игру союзников. и глядного, до встречи.